Что, что ты тут делаешь? Рисую! Да вот, квартиру новую! Тут рядом! Понятно. А ты знаешь, что в углу подвешалка ружье? А ты знаешь, что в углу подвешалка ружье? Ружье? Не знаю. Где? В одной из больших папиных комнат. А папа <кх> Вон там далеко. Стой! Да, вон там, вон там. Вон там, да, в темной комнате Вон там в темной комнате. Ружье, где? Ружье, где? Да, в темной комнате Где? Ружье. Наплюй. Наплюй. Как это наплюет? Так. С души все. Почему? Почему с души? Что того? Такая. Такая. Почему с души? Почему такая? Такая. Почему что того? Такая. Такая. Такая. Чего это Почему? Очень даже неплохо. Прямо с прошлого века. В стиле двухтысячных. Красиво. У меня, кстати, идея есть. По-моему, я придумала, как нам жить дальше. Знаешь что, пока ты мне все это не расскажешь, я тебе ничего не скажу. Договорились? Что? А знаешь, что он мне рассказал? О. Я с тобой больше разговаривать не буду. и что же? Родителей? Что? А то что? Скажи, все равно. А знаешь, что он мне рассказал? А что ты сделаешь? Я с тобой больше разговаривать не буду. прости, прощу. Ну, ты мне уже больше не доверяешь, да? Только ты мне так и не рассказала, что у тебя там Знаешь, что у меня сегодня было? Знаю. У меня тоже было. У меня тоже было. Слушай, я тебя очень прошу, перестань... У меня тоже было. Слушай, я тебя я очень тебя прошу, прошу, перестань, перестань говорить на эту, эту страшную, страшную тему.